Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы разберем несколько проблем, связанные с устройством OneX Player S1. Значит, первое. Я наклеил на клавиатуру русские буквы. Подобрал прозрачную, подрезал немножко и наклеил. Теперь она полноценная. Хотя производитель мог сделать и гравировку. Вот. Это самый экономный вариант, который можно получить. Значит, второй момент. большинства из наших пользователей не хватает вот этих портов. То есть портов, которые связаны с подключением Type-C, например, Thunderbolt'а. Вот, соответственно, можно пойти путем приобретения дополнительного так, переходника картридера. То есть, например, у некоторых нету монитора с выходом Type-C, а есть только старый HDMI. Значит, первый способ, который можно, как можно избежать этой проблемы, это приобрести вот такой вот переходничок. 6 в одном. Он достаточно компактный. Поддерживает сделан из алюминия. Такой... Значит, присутствует опять же HDMI, Thunderbolt, чтобы не перекрывать, и э, 2 USB 3.0. Э, Также картридер и для стандартных карт подключается он соответственно стандартно к этому устройству через этот же разъем. вот и получается вот он даже не, особо не перекрывает а, вентиляцию то есть можно включить и посмотреть как он работает Сейчас устройство запустится. Запускается оно ну, да, достаточно быстро. За счет быстрого жесткого... Итак, вот оно запустилось. Сразу произошел э -э звук, что он определил устройство. Здесь можно посмотреть, как он определил устройство. Вот видите. Он увидел еще один карт -ридер. Тем самым а, можно подключить HDMI кабель. И тем самым можно же подключить снова же борт если он у вас есть. Включился, определился. И вывести изображение на другой монитор. Спасибо за внимание. С Новым годом вас, дорогие друзья.